такой венчур вообще зачем он нам нужен это потеря денег либо очень хороший серьезный рост <музыка> у нас сейчас в мире получается мир прям да у нас очень с каждым годом все сильнее и сильнее подразделяется на очень богатых на очень бедных прям очень сильный разрыв идет да а в экономике мир разделяется вот на такие на технологические компании их коротко называют ФАНК, это Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и весь остальной мир. Как раз сюда можно включить тот же самый ExxonMobil, Boeing, Ford. Это именно те компании, которые… Ну, представьте, вот здесь в основном работают тот же персонал. да, Здесь молодой персонал, люди, которые только вот там злужили, они хотели, хотят работать в том же Яндексе или Гугле, вот. не особо хотят идти там в ту же Роснефть или тот же ExxonMobil. Хотя вы к самому, может, хотят, но не так сильно, как Google. Поэтому здесь большой штат сотрудников, высокие пенсии. Вот здесь молодой штат, его не так много. Один программист может справляться с несколькими задачами. Вот здесь постоянные капексы, обслуживание оборудования, опять вложения новые, опять же новые кредиты, увеличение долга. Вот здесь не то, что долга нет, он отрицательный. Большой-большой кэш на счетах. Когда случился кризис 2008 года, вот такой ситуации с мне, не было у этих компаний. Сейчас это есть. То есть реально кризис может случиться как раз на разделе двух экономик. То есть здесь прям начнутся дефолты, невыплаты по облигациям. Здесь наоборот, то есть здесь такая монопольная структура. Даже у нас есть э, в кругу предпринимательства, по-моему, еще лет пять назад была фраза «If, if you are not компании, company», то есть если ты не software компания, компанию, программное обеспечение не пишешь, или у тебя нет штата там, да, своего IT, либо хотя бы на аутсорсе, ты как бы вскоре перестанешь быть компанией вообще. Поэтому вот этим ребятам прям очень тяжело становится. Но технологические компании как бы сейчас находятся, э, да, на передовой позиции у них. Они, скажем так поедают маржинальность вот этих компаний и собирают этот кэш на счетах. В скором будущем, как раз, если вот здесь вот невозможно будет брать государству налоги, они перейдут сюда. Будет digital tax. Информация – это новая нефть. То есть компании, которая ExxonMobil, мы перейдем на вот это вот. Государство перейдет по налогам. Сейчас уже вот на эти компании, которые работают в Европе, да, Макрон там, хотел там, ввести а, налог на, на информацию, вот, да, вот этот цифровой налог. Поэтому в скором времени, возможно, а, когда мы изменимся или там следующее поколение, наши дети, которые там сейчас уже получаются вот, миллениалы, альфа-версия, да, как альфа у Максима на Фейсбуке хорошая была статья, то что э, дети, которые сейчас рождаются, допустим, до 5 лет, они находятся уже в альфа. Возможно, э, у них какой-то какой будет не НДФЛ, да, а тоже какой-то персональный цифровой налог на информацию, то есть, э, либо будет налог на интернет, да, то, что хот хотели сделать в России. То есть, пользуемся, выходим в сеть, платим налог. Государство как бы не, без денег точно не останется. Окей, про венчур. Да, сейчас это может быть какая-то, как, как эм, венчур это может быть какая-то бредовая идея, типа там покупки Тесла, которую нужно шортить и зарабатывать на этом. Но в дальнейшем, на каком-то интервале, там 5, 7, 10 лет, эта компания будет кормить вас капитализацией и уплачивать дивиденды. Либо хотя бы капитализация, когда можно будет по чуть-чуть, по чуть -чуть продавать, как делают сейчас Джефф Безос со своим Амазоном и он миллиард долларов, долларов вкладывает в свою компанию Blue Origin, то есть он там, берет денежку себе да, и направляет на развитие дальше. Вот. При этом там Amazon -то дивидендов и не платит. Венчур это э, рискованные вложения, какую-то молодую компанию или в сектор, который мы можем, в принципе, сейчас поймать, э, купить, найти. То есть на, на, наши, наши звезды э, от английского слова переводятся как «рисковое начинание», и все это пошло с э, Калифорнии. Кремниевая долина. Нам интересна компания, которая меняет мир. Вот Здесь даже, получается, мы можем выделить, если, грубо говоря, у вас условно есть миллион, 100 тысяч можно будет направить на этот венчурный портфель до 100 тысяч, да, от миллиона до 10%. Сейчас, например, в данный момент покупать тоже можно аккуратно, как раз вот на падении, корректируется все, возможно, кроме каких-то отдельных фарм-компаний. Поэтому прямо сейчас можно прямо на 5% закупить. Как бы я это сейчас сделал не является инвестиционной рекомендацией. Да? Когда вы покупаете венчеры, вы должны готовы, то есть у вас реально готовность э, инвестировать в долгую, не боясь просадок, даже если у вас <coughs> просадка может быть там 50-70-80%, процентов, вы должны к ней быть готовы. Если не готовы, вы не покупаете. То есть это прям реально в долгую, какой-то кусочек. Это как купить, там, э, прости меня, Максим Биткоин там, в 2015 году. А, окей, как мы будем компанию выбирать, Будем стараться покупать какие-то секторы, которые очень интересны, либо, либо они новые, вот, либо этот продукт в будущем может прям обновляет. И вот он за 5-7 лет, лет может очень сильно вырасти. Так, ну, примеры, да, небольшие, такие известные, как Netflix, который стал, стоил там 10 долларов, сейчас стоит там почти 400 на самых максимумах. То есть, там удвоение там в 40 раз. Есть вам всем известный Facebook. Да, соцсеть, которая сейчас активно зарабатывает на рекламы И находится в лидерах технологических компаний Эти компании все хотят купить вот, В конце 2018 года была отличная возможность Зайти в компанию там, по 140 долларов там, И продать по 200 Венчур это эмоции это, прям, это важно понимать Вы видите, что сектор прям вам не импонирует У нас даже было небольшое раз разногласие с максимумом по одному сектору ну, прям вот, не хочется покупать то это как бы один из основных факторов, что покупать не нужно. То есть вам сектор должен самим, самим нравиться. Мы старались подобрать с фундаментальной точки зрения, да, а, с эмоциональной точки зрения, но это должно в первую очередь нравиться вам. Но если компания не нравится, к ней будут постоянно какие-то претензии, а тем более если она упадет на 80%, будет мозг будет такой, ну я же говорил, чего я послушался. Нет, компания должна нравиться в первую очередь. Если вам сильно не нравится ФСК, вы не должны ее покупать. Но не нужно тупо следовать, вы всегда должны сами принимать решения Ну, про свою производу сказал, что нужно найти суперзвезду или сектор, который сделает сверхприбыль При этом из 10 компаний, три компании могут умереть в первый год, такой может быть Еще три компании, там, следующие 2-3 года умрут вот, Еще три компании будут посредственно заработать, там, 50% может быть за 7 лет, что не так много И одна компания сильно выстрелит Средний срок, да, около 3-7 лет